Доброго дня всем любителям робототехники и микроконтроллерных устройств. Сегодня я наконец-то расскажу, как у меня получилось что-то похожее на радиоуправляемую машинку, которую я уже все уши всем прожужжал. Функционально наконец-то оно обрело корпус. Корпус у нас самодельный, из готового бокса для радиодеталей. И четырех китайских колес-моторчиков с редукторами. Клавиша включения и выключения у нас сзади, чтобы людей не пугать кривым вырезом. А источник питания, старая добрая powerbank которая выдает 5 вольт для цифровой части микроконтроллера без запищалки приемника. И 3,7 вольта напрямую без преобразователя для микросхем драйверов и моторов спереди у нас два отлично вошедших на место светодиода диаметром 8 миллиметров. и чтобы как-то с размерами определиться я сейчас поставлю 20 миллиметровый калибр Вот это 2 сантиметра, вот это машинка. Моторчики у нас коллекторные, могут вращаться и в одну и в другую сторону, совершенно одинаковой скоростью. Внизу они приклеены к корпусу на термоклей, получилось немножечко непрезентабельно, но э, в целом неплохо. Держится на термоклее и дихвор и Думаю, оторвать их будет довольно проблематично. По крайней мере, когда э, я переклеивал, насколько я помню, вот это колесо, вот этот моторчик, из-за того, что в первый раз у меня получилось немножечко несоосно, то я испытал очень большие трудности с отрыванием колеса от корпуса. Ну вот, давайте попробуем включить наш Трактор, как я его крестил для себя. Посмотреть на загрузочную анимацию из моргания светодиодов состоящего. И теперь он готов принимать команды. Для этого потребуется, разумеется, пульт управления. Его тоже включаем. Видим, что загорелся зеленый светодиод. И теперь мы можем, например, включить фары и попищать. Включили, попещали. Ну, а теперь повернем. Повернули. За счет того, что при повороте направо и налево двигаются обе колесных пара, и левая, и правая, машинка поворачивает не вокруг одной из колесных пар, а вокруг оси симметрии корпуса. Раз уж у меня руки приблизительно прямые, то машинка, конкретно в этом исполнении, может крутиться вокруг своей оси, не смещаясь более чем на пару сантиметров в час. Моторчики на самом деле достаточно низкого качества, мне пришлось э, выравнивать скорость вращения установкой дополнительных резисторов. Каждому из моторчиков, который подбирался вручную. То еще было развлечение, но это все работает, и теперь моторчики вращаются с приблизительно одинаковой скоростью. Здесь, кстати, проще оценить масштаб, за счет того, что размер ламината помнят все. И давайте, как раз, раз уж я хвастался, что у меня машинка поворачивает вокруг своей оси, не смещаясь никуда. Ну, давайте и поповорачиваем. И вот немножечко вправо она уезжает, но незначительно. Ну, а теперь поехали вперед. Развернемся. Попищем. И остановимся. При выполнении какой-то команды, если нажать и отпустить кнопку сразу же, то машинка будет все равно выполнять эту команду в течение какого-то определенного минимального времени. Связано это с тем, что пульт работает на частоте 32768 Герц, то есть он медленный. А во-вторых, передача команды осуществляется ровно 10 раз. На скорости, если мне не изменяет память, 1200 символов в секунду. Поэтому пока эти несчастные 10 пакетов по 3 команды не пройдут от пульта к машинке, то выполнение следующей команды, оно возможно, если ее передать с какого-то другого пульта. С этого нет. Ну вот смотрите сами. Я нажимаю на кнопку повернуть вправо и тут же ее отпускаю. А машинка все равно поворачивается на 60 градусов. Приблизительно. Что делать, если нам нужно повернуть машинку, допустим, на 5 градусов? О да. Повернули вокруг своей оси. И выбираем совершенно произвольный угол. Ну вот давайте, например, сориентируем машинку от нас. Получилось. А теперь давайте запишем команду, состоящую из двух элементов, например, вперед и назад. Для этого перейдем в режим записи, подождем, пока машинка форматирует память, двинемся вперед, двинемся назад, остановим запись, выполним и машинка возвращается в исходное положение. Если мы хотим записать циклическую команду, нет, ничего проще. Вперед. Назад. Цикл. В принципе, нажав кнопку выполнить команду при циклической последовательности команд, пульт можно выбросить. Почему? Потому что теперь машинка не будет реагировать совершенно ни на какие нажатия кнопок. Досадно. Чтобы этот взорвавшийся скайнет утихомирить, есть специальная кнопка выключения питания. Щелк и никто никуда не едет. Разумеется, если включить машинку обратно, то она уже не будет помнить, что собиралась захватить человечество и снова станет выполнять наши с вами команды. Теперь поговорим о каких-то препятствиях, которые могут встретиться на пути нашей с вами машинки Сейчас я найду что-нибудь подходящее, чтобы поставить под колеса и посмотрим, как машинка будет с этим подходящим справляться. Я открываю шкаф, беру первый попавшийся, например, USB-стик для приема высокочастотного радиосигнала. И кладу под колеса машинки. Оп, Совершенно ничего не происходит. Почему? Потому что машинка высокая. Что будет, если я положу под колеса машинки что-нибудь более тяжелое? Например, еще одну пауэрбанку. Весит она примерно 400 грамм. Отлично, она ее переехала и забыла о том, что когда-то какое-то препятствие здесь было. Кстати, этой машинкой оказалось очень удобно закрывать дверь. Ну, теперь давайте положим что-нибудь совсем непреодолимое. Скотч. Тяжелый, кольцеобразный. Переехать его, не застряв внутри кольца, невозможно. А вот столкнуть с дороги... Очень даже запросто. Скотча. Разумеется, если поставить что-то совсем тяжелое, например, вот такую синюю, это важно, кассетницу с радиодеталями. то машинка может ее столкнуть лишь с разбега. Ну а если ее еще и утяжелить, той же пауэрбанкой. То есть разбега уже не особо может. Важный момент. Пульт передает как команду вперед ну или любую из 10. так и команду «Стоп» при отпускании клавиш крестовины движения и при работе с крючком. Соответственно, пока не передана команда «Стоп», машинка будет двигаться. Вот, например, смотрите, сейчас я упру машинку в кассетницу, нажав клавишу и выключу пульт. Теперь наша машинка будет пытаться ехать вперед и вперед, вернее назад и назад, пока на нее не сядет батарейка. Однако, стоит нам включить пульт обратно и нажать какую-то из клавиш, разумеется, крестовину движения или работы с крючком, то машинка остановится и будет выполнять следующую команду. Очень удобно, например, если нам нужно отправить машинку на далекое расстояние, например, вперед. Разумеется, дело не ограничивается покатушками на пятачке размером полтора на полтора квадратных метра. Если мы увеличим наш с вами мир, в котором машинка должна кататься, например, вот до такого расстояния, то ничего, собственно говоря, не произойдет. разве что выглядит немножечко более зрелищно. особенно со включенными фарами. Давайте отправим машинку еще дальше. Например, в дверной проем. Mm. Ах, да. Раз уж у нас здесь есть дверь, предполагаю ее закрыть. Оп. И готово. С открытием несколько сложнее, но если попытаться... то все может получиться, например, вот так. На освоение этого трюка у меня ушел примерно час. Все-таки ездок из меня никакой. Примечательно, что светодиоды в темноте действительно хорошо выглядят и освещают пространство, то есть могут работать как настоящие фары. Сейчас на дворе он у меня полярный день, поэтому особо никакого удовольствия от них не видно. Однако если направить на стену, или на ту же многострадальную дверь, какой-никакой эффект есть. Давайте вернем машинку к нам поближе. А вот и наш старый знакомый скотч. Брысь. Сказала машинка и засунула его в темный дальний угол. Одной зарядки в хватает примерно на 4 часа покатушек. В самом пульте сейчас установлены обыкновенные щелочные батарейки, неперезаряжаемые. Но когда они сядут, а они сядут, то я с удовольствием их поменяю на недель-кадмиевые аккумуляторы типа размера А в количестве 3 штук. И буду наслаждаться покатушками на этой машинке, уже не заботясь о том, что севшие батарейки нужно чем-то заменить. Но что будет, если мы отправим нашу машинку на по-настоящему дальнее расстояние? Давайте попробуем. Включим фары, чтобы было не так обидно. И поедем. Например, вон к тому кухонному столу. Ну что, видно? Разумеется, это не придет. Управлять машинкой на таком расстоянии ничуть не сложнее, чем у себя под собственным носом. То лишь разница, что в некоторые моменты я ее просто не вижу. А теперь припаркуемся. Если вам понравилась эта машинка, я думаю у вас найдется несколько минут, чтобы просмотреть остальные мои статьи. Уверяю вас, они ничуть не, не менее интересны. С вами был Краховна, пробую создавать лучшее. На этом все. Всем три.